Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем с вами оформлять заказ по первому каталогу. Снимаю с телефона, думаю, что этот формат вам будет более удобный, более понятный. Заходим в свой личный кабинет, делаю это через полную версию, потому что через приложение не видно некоторых акций, в том числе «Легкого старта» или как он у нас называется, да. Итак, начинаем, нажимаем в крайний верхний левый угол, да, и заходим в каталог зелененьким он у нас выделен выбираем наш каталог смотреть каталог и начинаем просмотр выбираем то что нам нужно кидаем в корзину да и после этого будем переходить на второй шаг я сейчас делаю это за кадром чтобы было побыстрее то что мне нужно накидаю в корзину именно по каталогу как это сделать а, смотрите, вот у нас страничка, да, и внизу товары с этой странички. Вот то, что мне нужно из этих товаров, я себе кидаю в каталог, да. Следующая страничка, и внизу этой странички у нас товары, которые можно купить. Они сразу автоматически попадают в корзину. Я выбрала все, что мне необходимо, и теперь перехожу в корзину. Нажимаем на корзину. Смотрим так, что у нас перейти в корзину. посмотреть все акции ваши персональные акции здесь у нас бонус за покупку смотрим что нам отсюда нужно так выбрали в этом разделе то что нас интересует и переходим на второй рядышком до да, купоны и карты и здесь как раз мы можем выбрать товары которые участвуют в этой акции как посмотреть сколько у вас купонов и карт возвращаемся обратно в личный кабинет до да, путем нажатия вот на этого человечка и э, третье сверху до да, по серединке вот графа где нарисована карточка, когда как будто визитка нажимаем и переходим в этот раздел. вот у меня доступно в 7 штук. сейчас мы будем с вами выбирать опять возвращаемся в корзину и э, персональные акции выбираем до да, купоны и карты. и сейчас вот я получается могу выбрать 7 продуктов да? список один у нас смотрите гель а, крем для век будет со скидочкой у нас все-таки точнее есть я буду его брать по скидке без скидочки удалю тканевые маски это нам не надо таким образом мы листаем и выбираем то что нам нравится да что у нас тут есть серия Bloom. пошла с хорошей скидкой на не очень люблю эту серию девочки не вижу нее. вот варю красота легкий увлажняющий хочу взять питательный Хочу взять вокруг глаз и какой-нибудь еще эликсирчик. У меня вот такой аквалифтинг. Защита от морщин вроде не надо. Не знаю, может быть, попробовать антистресс или сияние. Давайте попробуем сияние. Эликсирчик, сияние. Вот сколько я уже четыре продукта выбрала, еще три могу выбрать. Я хотела масочку с древесным углем из линейки Beauty Lab. Сейчас посмотрим, есть ли она здесь. Аксиологи мне не очень интересно. Так ищем ищем листаем аксиологи длинная линейка вот она деток с древесным углем за 200 рублей можно взять выбираю ее тоже так еще два продукта я могу выбрать что мне здесь нужно сейчас все посмотрим да таким образом мы будем искать ланселот здесь мужская смотрите линейка представленной даже крема ботаника Параликсир. мне тоже не интересно ну пока мне хватит кремов я взяла варю до да? пенку хотела попробовать Но пенка тоже в запасе есть сейчас посмотрим что еще интересного мы можем с вами здесь выбрать реноваж снова ботаника вербена и линеечка seoul у нас здесь есть вот кстати гель скатку можно будет взять за 260 рублей потрясающе я сейчас посмотрю, если мне ничего больше не нужно, я возьму второй в запас, потому что продукт обалденный. Так, маска для лица от Вербена. Гель-трансформер за 400, да, и Серия Ультра, я ее терпеть не могу, если честно. Потому что она ничего не делает, ничего абсолютно не матирует. Так, может быть, какие-то кислоты или коллагенчик. Вот активная сыворотка для лица. Слышала хороший отзыв на крем для лица и шеи круговая пластика. Средства для дома. Вот у нас пошли. Смотрите, отбеливатель за 200 рублей. Пятновыводитель как бы, но ну, хорошая цена очень. Так, средства для дома, для посуды, мыло всеми любимое, да, за 64 рубля. Что у нас тут еще есть? Интересненького. Кондиционер и спрей. Вот эта сыворотка для рост ресниц вообще обалденная. За 160 рублей это супер. Так, дальше. Средства для дома еще, ароматизаторы, водные спреи, отбеливающий крем для обуви. Порошки за 220 можно будет взять, я их не люблю. Так, опять для обуви. С СПФ, моментально осветляющий крем для роста брови, сыворотка. Так, филлер. Много продукции нам дает на выбор компания. Это здорово. Хорошо, что здесь есть новинки. Это вообще потрясающе. Лосьончик с ахакислотами 320 рублей. Сос. Пилинг. так. Вот сейчас не надо нам этого вопроса. Так, пилинг. Мусс с энзимами. Микроэмбразия. Мусс вот этот тоже хочу с энзимами попробовать. Но мне интересно, девчонки, разогревающая маска для кожи головы из серии Эксперт с красным крестиком. Я буду ее здесь искать. Так, вот как раз эта серия началась. Вот у нас получается, смотрите, дезодорант за 100 рублей для интимной гигиены. Средства для ежедневной интимной гигиены. За 120 рублей можно взять, но там на мус хорошая акция, поэтому я взяла мус, попробовать. Пасты. Бальзам для ног гладкие пяточки. Так, по 89 рублей я его взяла. Как бонус за покупку от 500 рублей. Вот этот крем крутой, девчонки, для аллергиков, восстанавливающий крем комфорт для чувствительной кожи. Мицеллярка потрясающая. Масочка два в одном антиакне. Люблю. Тоже хочу ее взять. Так, спрей лосьон. Будет ли у нас разогревающая маска? Очень ее хочется, девчонки. Так, винотоник. Краски погнали эксперт за 92 рубля. Но она и так недорогая. Поэтому нет смысла ее брать по купончику. Ох, краска! Пролистывайся скорей. Страница еще прогружается. Так, осветлитель. Вот эти линейки бьюти-кафе я не люблю. Девчонки, если вам все буду пролистывать, вот музы интимный за 132, наверное, будет очень долго. И, по ходу дела, маски для разогревающей у нас не будет. Ладно, сейчас что-нибудь выберем. Вот к разговору про парфюм, да? Юдашкин за тысячу. Любимая моя феррика Мансуэля. 480. И так далее. Девчонки, я хочу еще жидкую подводку для глаз взять. Так. 160 рублей она будет стоить. Черную, наверное, все-таки классическую. И на этом мы остановимся, пожалуй. Потому что ну, здесь листать можно до бесконечности. Началась декоративка. Есть, кстати, здесь новинки Glam Team. Можно повыбирать. Помады я только что видела. Вот еще стойкая подводка для глаз. Может быть, ее лучше взять. Сейчас буду выбирать 3 часа. Вот тушь, кстати, да? Новая. Вот это очень. А, нет, это главная роль. Новиночку в таком же цвете. Советую. Тушь обалденная. Так, тени запеченные за 320. Можно будет взять. Тени. классные. У меня вот этот вот оттенок. Но он мне не подходит, поэтому лежит без дела. Именно цвета, качество. Вот, смотрите, палетку за 600 рублей можно будет взять, кстати. Да, даже за 600. Видите? Потрясающе. На выбор. Это хорошая цена. Ой, девочки, кажется, я долистала кондиционирующий шампунь 2 в одном. Вот у нас последний. Так, показать выбранные. Смотрите, здесь даже есть. Так, ну где вы мне их показываете? А, вот. Гель вокруг век. Раз. Насыщенный питательный крем для лица. Крем за уход, э, для ухода за кожей вокруг глаз 3. Эликсир сияния 4. Маска детокс 5. Жидкая подводка цена галактика 6. Слушайте, у меня только 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще один продукт я могу выбрать. Девчонки, я выбрала очищающий мозг для лица с энзимами. Еще седьмой. Теперь мы нажимаем применить, да, вверху или внизу экрана. Вот, применить. Выбрано 7. У меня всего применили. Оп, страничка обновилась. Мы дальше смотрим, какие у нас акции, каталоги и распродажи. Что у нас сегодня? Остатки сладкие у нас сегодня. Смотрите, девчонки, потрясающе. Так, что нам здесь предлагают? Ну, что-то как-то цены, вы знаете, прям не остатки сладкие, если честно. Но на ланселот еще, да, гель для бритья. Нас наверняка там срок годности уже. Бальзам, старая серия зима, гамаш с эфирными маслами хорошее кстати средство что у нас тут еще в остатке сладкий гель для педикюра так шоколадное обертывание фигурное мыло прошлогодние лак для губ по 143 рубля не нужен он нам и за такие деньги так баррике помадки модельер цвета ваш фаворит глиттер для век за 79, даже монотени пыльная роза гелевый карандаш малиновый вери-бери тоже для ресниц малиновые запеченные тени у меня вот такие вот есть коричневые не подошли мне тоже кому-то я их отдала монотени корректоры ой, сегодня вообще можно оформляя заказ залипнуть надолго если честно так ну и все Маска, кстати, вот эта вот э, депакова вообще ни о чем, мне лично. Так, выходим отсюда. Распродажа. распродажа Свернуть. Какие у нас еще? Колготки распродажа. Кому нужны, девчонки, мне не нравятся колготки. Я как-то один раз взяла. Вот всего несколько, видите. Вот. И они у меня в первый день порвались. У меня у соседки также. Я не хочу больше брать колготки от Фаберлик. Коллекции прошлых сезонов, да? Третья распродажа сейчас на сайте. Смотрите, для малышей. Ой, как здорово. Одежда для малышей. Комбинезоны по 800 и по 700 рублей. Потрясающе, смотрите. У кого малыши, <coughs> прям залипаем. Кофточки, штанишки, да, джемпера. Это уже на взрослых, да? Смотрите, юбочки, платья. Мне кажется, здесь много всего, девчонки, лазите, выбирайте, вот для беременных даже, да, для кормления. Куртки, ну, цены вообще прекрасные, на самом деле. Джемпер красивый, кстати, потрясающий. Ну, я не люблю одежду Фаберлик, поэтому я, девчонки, эту акцию уж, простите, пропущу, вы сами полистаете, там хорошо. Хорошо. Так, свернуть. Все три распродажи посмотрели. Пакеты, если нам нужно, выбрали, не нужно. Фаберлик Клуб я пока не буду, наверное, тратить в следующий раз. Бонусы за покупку я все посмотрела. Поэтому, в принципе, мы закрываем это все дело. И проверяем свой заказ, правильно ли он у нас оформлен. да? Вот они по акции пошли. 50% зеленым цветом. То, что мы выбрали. да? Вот они все пошли. Так, вот этот гель у меня мы удалим розовенький, потому что... Я его взяла тоже по акции 50%. процентов. для интимной гигиены взяла. Бальзам с гладкие пяточки свой любимый. Две пасты по акции. Если берешь две дезодорант мужу, помаду, два дейзика себе. Каталог второй у меня здесь прилипает. Один пакетик пусть будет. Каталог пять штук они мне даром не нужны. Я, как бы, не занимаюсь распространением. Каталог первый и подавно. Вот, ну и как бы все, девчонки, что мне было нужно. Дальше будем отправлять заказ. Мы будем нажимать Продолжить. Вот внизу количество баллов, цена каталога ваша стоимость вот видите да ну и все стоимость доставки вот у меня 99 рублей и сейчас я буду нажимать продолжить буду делать уже это без вас чтобы видео не было таким длинным а на этом я с вами прощаюсь сегодня у нас 30 декабря завтра новый год я поздравляю вас мои хорошие с наступающим новым годом желаю чтобы все ваши мечты исполнялись а самое главное чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно а для этого нужно делать то что ты хочешь и реализовываться там где ты хочешь и неважно сколько вам лет 15 20 60 40 и я желаю вам, чтобы ваш каждый день был наполнен смыслом и вставали по утрам вы всегда с улыбкой. Мне кажется, это самое главное. Всех люблю, целую. До следующих видео. Пока-пока.